Всем привет! Вчера закончился мой очередной арест, уже четвертый в этом году. С начала года я провел в спецприемнике 105 суток, а на всех наших сторонников в сумме приходится более тысячи суток ареста. Из раза в раз Санкт-Петербург становится лидером по количеству задержанных на протестных акциях. И это, пожалуй, одно из главных достижений Георгия Полтавченко, который за то время, пока я был в успел стать уже бывшим губернатором. За 7 лет его губернаторства так и не разрешился коррупционный скандал при строительстве зенит-арены. В городе появился мост Ахмата-Кадырова, а Исаакиевский собор передали РПЦ». Зато сын Полтавченко Алексей, по традиции вслед за сыном Валентины Матвиенко, стал миллиардером. Отставку Полтавченко пророчили уже несколько лет, но произошло это именно сейчас. После того, как Единая Россия с треском провалила выборы в четырех регионах, рейтинги партии сильно пострадали от принятия закона о повышении пенсионного возраста. Так что радоваться уволнению Полтавченко не стоит, как и верить путинской системе. Новый временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов ничем не лучше старого, а может и того хуже, ведь он давно зарекомендовал себя как надежный и проверенный временем соратник Путина. Как и Полтавченко, Беглов был полпредом президента, тоже состоял в КПСС, родом из Баку и даже носит усы. В следующем году в Петербурге пройдут выборы губернатора, на которых «Единая Россия» в очередной раз попытается подсунуть жителям города жулика-назначенца. Может быть, это будет даже не Беглов, но уже сейчас очевидно одно – городу предстоит бороться за допуск независимых кандидатов. Кроме того, в 2019 году нас ждут не менее значимые муниципальные выборы, на которых у петербуржцев есть все шансы победить единороссов в прочно засекших муниципалитетах благодаря возмутительным нарушениям 2014 года. Подписывайтесь на канал Петербургского штаба Навального, распространяйте этот ролик и объясните всем своим друзьям и знакомым, что любой кандидат от Единой России – это кандидат за власть и против народа.